На что он надеялся? С его телосложением? Ой, его можно, можно было не гоняться, можно было там на обочине подождать. Он бы вернулся. Кули-кули-кули-кули, да, за едой, может быть, и ну, Мне кажется, драматизм этого ролика заключается в том, что если поставить другую музыку, вообще будет смешно. Совсем другую. Да, вот давайте представим веселую, веселую версию этого а ролика. А давайте. Или вот такой вот грустный вариант. Дорогие мои, давайте да. не, не будем забывать то, что мы живем в Кыргызстане. Обязательно нужно добавить нашу национальную музыку.